Соединимся к доктору Крефла Доллару и послушаем сегодняшнее послание. Я верю, что цель передачи Богом богатства в ваши руки не изменилась. Когда люди слушают Евангелие и спасаются, Бог приобретает святилища, в которых будет обитать. И такова задача и цель царства. Я знаю, что богатство придет. Я знаю, что оно окажется в ваших руках. Но что вы будете с ним делать? Поможете ли вы Богу обрести еще одно святилище? Еще одно святилище и еще одно святилище? Я возвещаю вам слово, как делал это лет 15 назад, когда я пытался побудить людей. Я им говорил, делайте это сейчас, делайте сейчас. Вы этого не сделали, но произошло именно так, как я сказал. Все так и произошло. Вы могли купить дома в четыре раза дешевле. Все произошло, как я сказал. И я спросил Бога, «Господь, ну что насчет этого?» Он сказал, «Я — Бог второго шанса. Это называется милость. Милость Божья». Вы слушаете меня? Об этой финансовой передаче пророчески сказано в Библии. Давайте прочитаем. Об этом пророчески сказано в книге Исаии, 61 главе. Исаии 61 глава 5 и 6 стихи Слава Богу! Читаем с 5 стиха вместе. Готовы? Читаем. «И придут иноземцы, и будут пасти стада ваши, и сыновья чужестранцев будут вашими земледельцами и вашими виноградарями, и вы будете называться священниками Господа, служителями Бога нашего будут именовать вас. Будете пользоваться достоянием, богатствами народов, и славиться славою их». Подчеркните слова. «Будете пользоваться богатствами народов». Вы будете пользоваться богатствами людей с языческим мышлением, богатствами грешников. Вы будете пользоваться богатствами язычников. Книга Иоиля, 27 глава, то есть книга Иова. Я при каждом случае вспоминаю Иоила. Найдите книгу псалмов и перелесните налево. Книга Иова, 27 глава. Вы будете пользоваться богатствами неправедных людей. Вы будете пользоваться богатствами неправедных людей. Вы будете пользоваться богатствами неправедных людей. Вы будете пользоваться богатствами неправедных людей, но вам нельзя самим быть неправедными. И эта проблема решена, если вы рождены свыше. Аминь. Послушайте. 13 стих. Вот доля человеку беззаконному от Бога, и наследие, какое получает от вседержителя притеснителей. Если умножается сыновья его, то под меч, и потомки его не насытятся хлебом, оставшихся по нем смерть не изведет во гроб, и вдовы их не будут плакать. Если он наберет кучу серебра, как праха, и наготовит одежд, как брение, то он наготовит, а одеваться будет праведник, и серебро получит себе на долю беспорочной. Обратите внимание, какова доля беззаконному от Бога. Он будет предпринимать усилия, трудиться, чтобы собирать богатство и готовить одежды, но одеваться в них будет не он, а праведник. Книга Бытие. Книга Бытие, 12 глава, стихи с 9 по 20. Прочтите. Авраам и Сара пришли в Египет. Фараон увидел, что жена Авраама очень красива, взял ее к себе, а Авраам за нее получил много имущества. У Авраама было богатство, потому что оно было передано ему. Плюс к этому он получил обратно жену, поскольку Бог поразил фараона тяжкими ударами. При этом Авраам не делал ничего. Книга-притч, 13 глава. Притчи, 13 глава. Не машите так, как будто вы банкрот. Я преуспеваю во благо Царства. Книга Притч, 13 глава, 22 стих. Давайте прочтем 22 стих вместе. «Добрый оставляет наследство и внукам, а богатство грешника сберегается для праведного». Расширенный перевод. «Добрый человек оставляет наследство, моральной стабильности и добра детям своих детей». Денег остается в достатке не только для детей, но и для внуков. А богатство грешника в конечном итоге переходит в руки праведного, для кого оно изберегалось. Ну и ну. Мы с братом Джоном делали все эти собрания о добром человеке. Мы говорили с Джоном, и он сказал, что когда его будут хоронить, он бы не хотел, чтобы это были печальные похороны. Но чтобы люди восклицали так, чтобы все тряслось. Он говорил, я вижу картину, лимузин едет в церковь, все печалятся. О, папа, ты ушел, папа! Папа! Его жена говорит, о, Джон, мой милый Джон. Потом его проносят по проходу, и люди ведут себя так, как ведут себя афроамериканцы. О, Иисус, Иисус, Иисус. Пытаются пробраться к гробу. Иисус. Потом возвращаются к лимузину и говорят, папа. И он говорит, Папа должен уйти, и это нормально. Папа был хорошим человеком, потому что он оставил наследство. Писание говорит, богатство сберегается для праведного. Послушайте еще раз. А богатство грешника в конечном итоге переходит в руки праведного, для кого оно изберегалось. Разве вы не понимаете, что богатство хочет прийти к вам? Именно так говорит Писание. Хорошо, продолжим. Книга Притч, 28 глава, 8 стих. Притчи 28, 8. В восьмом стихе говорится, «Умножающий имение свое ростом, или хвою соберет его для благотворителя бедных». Именно это мы и делаем в нашем служении, не так ли? Мы занимаемся благотворительностью, а для благотворителей бедных собирается имение. Книга «Экклесиаст», вторая глава, 26 стих. «Экклесиаст 2, 26». Сразу же за книгой «Притч». Запишите эти места Писания, потому что вам надо обновлять ими свой ум. Когда придут счета, берите эти места Писания и напоминайте их себе. «Мне скоро будет явлено благоволение, время установлено. Господь, что Ты хочешь, чтобы я сделал?» Еклесиаст 2, 26 стих. «Ибо человеку, который добр перед лицом его, он дает мудрость и знание и радость, а грешнику дает заботу собирать и копить, чтобы после отдать доброму при лицем Божьим. И это — суета и томление Духа». Послушайте, что он говорит. У грешника есть призвание от Бога на его жизнь. И призвание это состоит в том, чтобы трудиться и собирать богатство для последних времен. Он соберет богатство, но пользоваться им будет праведный. Я чувствую, как вы сейчас переживаете внутреннюю борьбу. Я верю, потому что вы читаете эти местописания, но не знаю, как это произойдет. Вам надо сразу же избавиться от неверия. Вы пытаетесь своим умом понять дела неограниченного Бога. Как вы сможете это понять? Если вы пытаетесь что-то понять, попытайтесь понять, каким образом вы этого заслуживаете. Ответ тут только один. Вы не заслуживаете. Это не будет таким, что вы можете сделать. Вот что вы думаете. Да, Господь, но как это будет? Я просто буду чтить Бога своей жизнью. Я буду делать то, что должен делать. И когда Бог посчитает нужным, это произойдет. Он не допустит, чтобы произошло такое, что повредит мне или погубит меня. Вступая в следующий год, я не ломаю голову над тем, как я получу миллионы на проповедь Евангелия. Знаете что? Они у меня уже есть. Некоторым из вас непонятно. Вы смотрите на меня и говорите, «А где вы их взяли?» Дело в том, что это — хождение в вере. Я буду верить в то, что говорит Слово Божье. Я не буду смотреть на мои обстоятельства. Я не буду смотреть на ситуации. Я не буду смотреть на вас. Я не буду смотреть на то, сколько людей ходит в церковь, сколько людей не ходит. Ни на что из этого я не смотрю. Я смотрю только на обетование Божье. Я не буду зависеть от вас, будь вы белый, будь вы афроамериканец. Ни от чего этого я не завишу. Я верю Богу и только Ему. Так оно и должно быть. «Если вы не готовы это делать, то я могу проповедовать вам целый год, и это не поможет». Почему? Потому что вы не верите. Или же вы верите, но в то же время у вас есть неверие. Вам надо избавиться от неверия. Проблема не в том, что у вас мало веры, а в том, что у вас неверие. Вам не надо больше веры, вам надо избавиться от неверия. Вот ваша проблема. Какие прекрасные места описания, слава Богу! Какие они замечательные, хвала Господу! «Я знаю, что Бог все это может сделать, но не знаю, может ли Он все это сделать для меня». Год прошел, но для вас это не произошло». Почему? Вы в это не поверили. Вы не поверили в то, что Бог явит вам благоволение. Или же вы принижаете себя. «Я не заслуживаю благоволения. Я не был хорошим. Я вам говорил, что Бог благ к вам не потому, что вы хороший. Он благ к вам, потому что Он благ». Вы ничего не можете сделать. Вы никогда ничего не сможете сделать, чтобы заслужить это благоволение. Если вы, родившись свыше, живете так, как должны жить, тогда Бог благоволит к вам, и вы готовы действовать во благо Его Царства, Аминь. Бог сделает вас богатым не для того, чтобы вы смогли сделать татуировку у себя на лбу. Вы должны быть разумным управителем того, что Бог дает вам. Аминь. Аминь. Хвала Господу. Книга Исаия, 54 глава. Эти места встречаются на протяжении всей Библии, так что у вас есть возможность им поверить. А я не перестану проповедовать об этом. Усвоите вы или нет, но проповедовать я не перестану. Дело в том, что я в это верю. Если я приду к вам в красной шляпе с пером на ней, вы знаете, что это значит? Это значит, что я миллиардер. Я обрел этот статус. У меня на банковском счете миллиард долларов. Когда это произойдет со мной, и я приду в этой шляпе, первое, что вы подумаете, что я украл деньги у вас, но эти деньги не имеют к вам никакого отношения. К вам они не имеют никакого отношения. Я заломлю эту шляпу, и мне все равно, что вы скажете. Я миллиардер, и мне все равно, что вы скажете. Знаете, что я сделаю с миллиардом долларов? Потрачу на нужды Царства Божьего. У меня и так уже есть все, что нужно, и мне не надо тратить деньги даже на новое оборудование. Оно у нас есть. Знаете, для чего мне миллиарды? Для приобретения душ. Я хочу приобретать души для Царства Божьего. Если вы дадите мне несколько миллиардов долларов, то дьяволу будет чего бояться. Ему придется очень бояться, вы понимаете? Я буду строить церкви, обучать людей. Возможно, я и вас призову в служение. У меня нет работы. Теперь есть, будете в служении. Мы будем проповедовать Евангелие. Хвала Господу. Мы будем проповедовать его любыми способами, какими сможем. Поэтому я знаю, что однажды получу эти деньги. Нет, не так. Они у меня уже есть. У меня они есть. Вы видите перед собой первого проповедника-миллиардера после Соломона. Вы посмотрите, какой вид у некоторых. Не смотрите на меня так. Соедините свою веру с моей. Что вы скажете о себе? Говорю вам, я хочу донести до вас правду. Очень многие люди умирают и идут в ад. Многие люди не знают, что Иисус любит их. Многие люди ничего не знают о благодати Божьей. Многие люди не знают, что кровь Иисуса уже очистила их, что благодаря ей их прошлые, настоящие и будущие грехи прощены. Есть люди, несчастные, забитые, которые занимаются самобичеванием. Они не знают, что Бог любит их. И мне нужны деньги, чтобы я мог принести им Евангелие. Принести им весть. Иисус любит вас. И у нас есть служение. Люди по 8 часов в день занимаются приобретением душ для Царства Божьего. Слава Богу! А что, вам бы больше понравилось, если бы я все время говорил о банкротстве? Здравствуйте, братья и сестры. Я такой же банкрот, как и вы. Привет, как дела? Я банкрот, и вы? Мы все банкроты. И запоем песню «Банкроты, банкроты, мы банкроты». Вы от этого станете счастливее? Тогда надо забыть про хорошую машину, а приобрести себе телегу и лошадь. И написать на телеге «Пастор служения, изменяющий мир». Люди, приезжая в город, будут спрашивать «Кто этот чудак в телеге?» «Это наш пастор». А что с ним такое? Он банкрот. И скажите мне, каким образом Бог получит от этого славу? Вы не можете помочь себе. Вы не можете помочь своей семье. Вы никому не можете помочь своей церкви. Вы никому не можете помочь. У кого-то проблемы, но все, что вы можете сделать, это сказать, «Эх, хотел бы я вам помочь». И другие говорят, «Я тоже хотел бы».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 Они были сокрыты в тайне, но я покажу тебе, где они. И причина, почему я это сделаю, чтобы показать тебе, кто я. Я Бог Израилев. Я Бог Авраама, Исаака и Иакова. Я Бог Крафла Доллара. Аллилуйя! Я Бог, который покажет тебе. Я покажу тебе, где сокрыты богатства. Это обетование. «Я отдам тебе хранимые во тьме сокровища». Богатые и нечестивые люди не понимают, что они делают. Они зарабатывают деньги и складывают их в банки, и даже не знают, что работают для меня. Они работают для вас. В следующий раз, когда увидите в аэропорту богатого человека, в дорогом костюме, в туфлях из крокодиловой кожи, и с такой свежей, что они скрипят, Будьте к нему любезны, откройте перед ним дверь лимузина, потом закройте и дайте водителю сигнал ехать. Если вас спросят, кто этот человек, вы его знаете? Да, он работает на меня. Это должно быть разговором вашей веры. Говорите, что верите, но не хотите об этом говорить? Деньги никогда не займут место моего Бога. Никогда. Бог должен быть всегда на первом месте. Если у вас с этим проблема, не беспокойтесь. У вас только денег не будет. И знаете, какой наш первый приоритет? Господь, что ты хочешь, чтобы я сделал с этими деньгами? Это не мои, а твои деньги. Что ты хочешь, чтобы я сделал с ними? Вы знаете, какое это чувство, когда вы приходите в бедствующую семью? Вы садитесь, выписываете чек и говорите, «Вот, за ваш дом оплачено». Знаете, что это за чувство? Я знаю. Моя жена знает, что это за чувство. Это самое прекрасное чувство в мире. Мы не испытываем печаль или депрессию. И зачем мы только выписали этот чек? Боже мой, Крефла, наверное, мы очень глупые люди. Что мы наделали? Нет, это величайшее благословение в мире иметь возможность показать людям любовь Бога, проявить к людям любовь Божью. Люди не знают, что им делать. Недавно я говорил с человеком. Господь сказал мне выписать ему чек. Знаете, что он хотел сделать? Он сказал, «Я хотел найти уединенное место и застрелиться». Я говорю, «Правда?» Он сказал, «Да» но мне позвонили и сказали прийти сюда, потому что с этим всегда успеется. Серьезно, он так мне и сказал. Я говорю, «Так что случилось?» Он говорит, «Я не знал, что Бог позаботится обо мне. У меня все в жизни не так. Я голодный. У меня ничего и никого нет. Я не знал, как дальше жить». Поймите, когда вы выписали этот чек и позаботились обо мне, вы дали мне второй шанс в жизни. И это — еще одно святилище для Бога. Из атеиста он стал христианином, наполненным Духом Святым. 72-й Псалом. Давайте, давайте. «Потребуется вера, дамы и господа. Потребуется вера. Только вера. Только веруй. Только веруй. Не вера и неверия а только вера. Только веруй. Я верю Богу. Я фокусируюсь на обетованиях. Я верю Богу. Я фокусируюсь на обетованиях. Я доверяю Богу, и даже если Он не даст мне просимое, это значит, что сейчас мне оно не нужно. Я буду доверять Богу и не буду злиться на Него из-за того, что получилось не по моему 72-й псалом, третий стих. «Я позавидовал безумным, видя благоденствия нечестивых». Двенадцатый стих. «И вот, эти нечестивые благоденствуют в веки сем, умножают богатство». В чем тут дело? Не надо расстраиваться по этому поводу и завидовать нечестивым. Потому что вот что говорит Писание о 17 стихе. Третий стих. «Я позавидовал безумным, виде благоденствия нечестивых». А семнадцатый. «Доколе «Да не вошел я во святилище Божье и не уразумел конца их». То есть... Не беспокойся об этом. Они работают, собирая богатство для тебя. И вот каков будет их конец. Послание Иакова, 5 глава, 1 стих. Послушайте вы, богатые, а обратите внимание, что Он говорит им делать. Плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас. Из-за чего же богатый будет плакать и рыдать? Он любит свои деньги. Он любит свои деньги. Однажды он проверит свой банковский счет, а ему скажут, «Ваш баланс — ноль». «Куда подевались мои деньги?» Второй стих. «Богатство ваше сгнило». «И одежды ваши изъедены молью, золото ваше и из серебро изоржевело, и ржавчина их будет свидетельством против вас, и съест плоть вашу, как огонь. Вы собрали себе сокровища на последние дни». Слушайте, вот как мы получим его. Слушайте, вот плата. То есть, чек к оплате — деньги. Вот плата, обманом, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиют. Деньги, которые задолжали вам, вопиют. Они вопиют. И дальше. «Его ближнецов дошли до слуха Господа Саваофа. Господа Саваофа, Господа, владычествующего над ангелами». Вот что говорит апостол. Деньги вопьют, и мы тоже. Не в смысле, что мы плачем, но мы провозглашаем. Мы открываем свои уста и говорим что-то. Тогда скажут избавленные Господом, «Деньги вопьют». В следующий раз, когда будете ехать по району, опустите стекло, прислушайтесь, и вы услышите, как дом говорит, «Пожалуйста, приди и приобрети меня. Выгони грешников отсюда. Я принадлежу не им, а тебе. Приди и приобрети меня». «Верь, провозглашай, требуй, я хочу прийти к тебе, я принадлежу тебе». А вы этого не делаете. Вы позволяете миру не давать вам то, что принадлежит вам. Вы даже не верите, что это принадлежит вам. Вы сидите здесь, слушаете меня и думаете, «Я не имею права быть богатым». С чего это я должен быть богатым? Не знаю, как это может быть. А я говорю вам, богатство для вас. Золото и серебро принадлежит Господу. Он обладает скотом на тысячи гор. И Господь хочет вложить богатство в ваши руки». Но не может этого сделать, потому что вы не верите. Вы не верите. А в день, когда вы начнете верить в то, что я проповедую, в вашей жизни начнут происходить сверхъестественные вещи. Давайте я покажу вам еще одну область. Второе послание Коринфянам, 9 глава. Слушайте внимательно, 6 стих. При всем скажу, кто сеет скупо, тот что скупо и пожнет. А кто сеет щедро, тот что? Щедро и пожнет. Каждый, уделяя по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением. Ибо что? Доброход надающего любит Бог». Есть ли сомнения в том, что здесь речь идет о финансовых даяниях в Царство Божье? Теперь смотрите. Вот на понимание чего мне потребовался 31 год. Отдав финансы, во что я должен верить? Отдав финансы, во что я должен верить? Должен ли я, отдав Богу деньги, говорить Ему, «Вот столько я отдал тебе, верни мне эти деньги?» Вот что Господь показал мне. В этой земной сфере деньги печатают люди. Бог не пошлет дождем вам деньги с небес, потому что это будет подделка. Бог даст вам только то, за что Он отвечает. послание. Тема «Как чтить Бога своими деньгами». Возможно ли это? Может ли такое быть? Большинство людей, только заслышав о деньгах в церкви, или о деньгах и Боге, представляют тарелочку для пожертвований. Вот почему многие не знают, как это делать. Теперь послушайте. Послушайте. Бог хочет, чтобы мы смотрели на свои деньги как на святую жертву, совершаемую как поклонение Ему. Без этой жертвы наше поклонение несовершенно. Бог хочет, чтобы мы смотрели на свои деньги как на святую жертву, совершаемую как поклонение Ему, без этой жертвы наше поклонение несовершенно. Недавно мы выяснили, ничто не должно занимать первое место в вашей жизни, в том числе и деньги, деньги и поиск денег. На первом месте должен быть Бог. Если мы начнем искать деньги, то станем жертвами, рабами мамонны. Когда человек управляем духом мамоны, то конец жизни может быть весьма плачевным. Откроем 15 главу послания к римлянам, 4 стих. Римлянам 15.4. Читаем. Ибо все, что написано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы, благодаря терпению и утешению, которые даются Писанием, могли иметь надежду. Все, что написано было прежде, особенно то, что написано в Старом Завете, было написано. Для чего? для наставления, чтобы через эти вещи мы могли иметь надежду. Что я сделаю? Открою Ветхий Завет, и мы вместе исследуем эпизоды Ветхого Завета и впитаем наставления из них, и столкуем их в свете благодати. Вот так мы ответим на вопрос, возможно ли поклоняться Богу нашими деньгами, почему этот сегмент жизни так важен и зачем я должен питать интерес к этим вещам. Откройте 23 главу книги ⁇ Исход ⁇ Исход глава 23. Если открыли, то прочитайте 14 стих. Исход, глава 23, стих 14. Люди, я люблю Иисуса. Хвала Богу. Что-то происходит, когда у тебя нет выбора, кроме как довериться Богу. Аминь. Исход, глава 23, стих 14 и 15. Перескажите моей жене то, что я проповедую сейчас. Ей пришлось остаться дома, а я, к сожалению, появлюсь там попозже. Тут с вами интересно, и я пробуду здесь долго. Все дома, а Крефла упражняется в английской речи. Я проверю. Исход, глава 23, стих 14. Читаем вместе. «Три раза в году празднуй мне, наблюдая праздника пресноков Семь дней ешь пресный хлеб, как я повелел тебе, в назначенное время месяца Авива. Ибо воном ты вышел из Египта, и пусть не являются предлецом мое бездоров». В расширенном переводе последняя часть 15 стиха звучит так. Никто не должен появляться передо мной с пустыми руками. Никто не должен появляться передо мной с пустыми руками. Исход, глава 23, стих 14 и 15. Здесь Бог устанавливает правила для всех мужчин и среды сынов Израиля. Для всех мужчин. Входить в Иерусалим три раза в год. Я проверял, это была заповедь из закона для того времени. Они должны были поклоняться и праздновать перед Богом в храме. Три раза в году они должны были поклоняться и праздновать перед Богом в храме. Что это было за поклонение? Ведь большинство из сидящих, Теперь вопрос для зала. Что такое поклонение? Тут же на память приходит музыка, верно? Служение, поклонения, песни. Чем оно является для вас? Чем еще оно является для вас? В большинстве случаев мы поднимаем руки, поклоняемся. Господь, мы поклоняемся Тебе. Всегда поклонение ассоциируется с музыкой, верно? И вы, конечно же, правы. Но нам нужно понять, что же это такое, ведь евреям было дано предписание в законе, постановление приходить три раза в год, чтобы приносить в жертву поклонение и праздновать пред Господом», и они не должны были являться к Нему с пустыми руками. Всякий раз, приходя к Богу, в их руках должны были быть приношения. Так что же за поклонение там было? Откроем двадцать вторую главу книги Бытие. Бытие, глава 22. Тише, малыш. Так-то лучше. Бытие, глава 22. Стих 1.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 «Как вы думаете, сказал ли Авраам, «Сынок, постой-ка тут, пока я пойду и спою песнь хвалы». А потом они вернулись? Нет. Что он собирался сделать? Авраам шел к той горе, чтобы исполнить порученное Богом. Принести сына в жертву. Именно это отец и собирался сделать. Авраам назвал это поклонением. Восхождение на гору и послушание Богу он назвал поклонением. «Подчиняюсь Тебе». Наилучшее поклонение — это послушание. Наилучшее поклонение — это послушание. Послушание — это жизнь поклонения. То есть мы готовы делать то, к чему призывает Бог. Позволяя Ему вершить Свою волю, и поднимаясь в гору, мы исполняем ее. А по исполнению Его указаний возвращаемся к Нему. Весь этот процесс Бог назвал поклонением. Все скажите «поклонение». Откроем Псалом 95. Сегодня я прошу вас вдумываться в каждый стих. Недавно я услышал анекдот про умирающего старика. Приходят к нему налоговый инспектор и его юрист. Старик прямо перед смертью сажает инспектора по одну, а юриста по другую сторону от себя. «Зачем?» — спрашивают они. «Иисус умер между двумя бандитами, то же самое делаю и я». Ну да ладно. Вернемся к духовному. Псалом 95, стихи 8 и 9. Итак, поклонение — это послушание. Читаем вместе стихи 8 и 9. Готовы? Читаем. «Воздайте Господу славу имени Его, несите жертвы и идите во дворы Его. Поклонитесь Господу в красоте святости». «Трепещи пред Ним вся земля». Есть три удивительно изумительных факта в 95-м гимне Давида. Во-первых, мы только что прочитали «Несите жертвы и воздайте Господу славу». Сколько раз мы приходили в церковь, говоря, «О, Господь, мы воздаем Тебе славу». И тут же он говорит, «Несите жертвы». «И воздайте Господу славу». То есть, если не принесешь пожертвование, согласно прочитанному нами Ветхом Завете, то и славу Богу не воздашь. Во-вторых, что мы видим здесь? Принесение жертвы открывает доступ к Божьему двору. Если мы приходим к Нему без жертвы, у нас нет права войти в Божье присутствие. Это было в Ветхозаветные времена. Вот чем они были заняты в эпоху до первого пришествия Иисуса и благодати Господа. Они говорили, если не принесешь жертву, не воздашь славу, не принесешь пожертвование, то у тебя даже нет права помышлять о доступе к Богу. Я имею в виду предписание, которое мы читали. В-третьих, Бог предназначил нам приносить жертвы. Это часть нашего поклонения. Это свидетельствует нам, что поклонение несовершенно, пока мы не принесем жертву Богу. А теперь прыгнем в Новый Завет. Как тут ясно сказано, что же происходит здесь? Кто-то, возможно, не понимает, что такое слава. Ведь в церкви нас учили, «Давайте воздадим славу Богу». «Господь, мы воздаем Тебе славу». И мы думаем, что воздавать славу можно только устами. Господь, мы воздаем Тебе славу. В некоторых переводах это передается словом благодарение. Но впервые слово слава было использовано для обозначения материального богатства и благословений. Хотите, прочитаю? Бутие глава 30. Бутие глава 30, стих 43. Стих 43, Бытие, глава 30. «И сделался этот человек весьма богатым, и было у него множество скота, и рабынь, и рабов, и верблюдов, и ослов». Вот какими богатствами он обладал. Бытие 31.1. И услышал он слова сынов Лавановых, которые говорили: Иаков завладел всем, что было у отца нашего, и из Отца нашего составил. Сюда, как я вижу, подошло бы слово имущество, но в переводе короля Иакова стоит слава. Они называют имущество отца своего, взятого Иаковом, славой. Да, это слово упомянуто впервые. Согласно закону первого упоминания, но нужно изучить и поразмыслить над остальными отрывками, где оно употреблено в Библии. Здесь оно употреблено впервые в значении материального богатства, благословения. Откроем Псалом 48. Будьте внимательны. Псалом 48, стих 17. В 17 стихе сказано. Псалом 48, стих 17. Если нашли, скажите «Аминь». Прочитаем стихи 17 и 18 вслух вместе. Готовы? «Не бойся, когда богатеет человек, когда слава дома его умножается, ибо, умирая, не возьмет ничего». Слава Его. Если слово «слава» здесь, что оно здесь символизирует? Материальное богатство, благословение, верно? Еще один стих. Агей, Хагай. Придется искать в оглавлении. Кто-то спросит, а разве в Библии эта книга есть? Это пророческое слово для вас. Глава 2, стих 7. Спасибо, Господи. Бог не человек. Недостатка в благах Бог не испытывает. Стих 7. «И потрясу все народы, и придет желаемый всеми народами, и наполню дом сей славою». Большинство подразумевает здесь дым. Нет. Читаем следующий стих. «Мое серебро и мое золото, говорит Господь, слава всего последнего дома, а мы живем в век последнего дождя, поэтому мы часть последнего дома. Слава всего последнего дома будет больше, нежели прежнего». Иными словами, то, чем обладал Соломон, не сравнится с тем, что Бог может сделать в последнем доме. О да, услышьте сказанное. Слава всего последнего дома будет больше, нежели прежнего, говорит Господь воинств. И на месте Сем я дам мир, говорит Господь воинств. Здесь ясно видно ветхозаветное учение об имуществе, деньгах. и строгий наказ не появляться пред Богом с пустыми руками. А если человек пришел к Нему ни с чем, то у него не было права на доступ к Творцу. Если человек приходил к Богу с пустыми руками, то о славе Божьей вообще не могло быть и речи. Как применить те истины к себе? Откроем 12 главу послания к римлянам». Читаем первый стих. «Посему, умоляю вас, братья, милостями Божьими, представьте тела ваши в жертву живую, святую, приятную Богу. Это будет разумным служением». В расширенном переводе сказано так. «Поэтому прошу вас, братья, и умоляю, видя все милости Бога, раз и навсегда посвятите Богу свои тела». Как? Как живую жертву, святую, посвященную, освященную и полностью угодную Ему. Это разумное, рациональное, мудрое служение и духовное поклонение. Минутку. Мое тело не есть духовное, оно материальное. Так что же делает мое материальное тело частью духовного поклонения? «Тело у меня материальное, однако здесь подразумевается, как определить, служу ли я своим телом Богу?» Ответ, посвятил ли я тело духовному поклонению, предоставив тело Богу моему как жертву? Если посвятил, Бог говорит, «Твое физическое тело стало частью духовного поклонения». Несмотря на то, что оно материально, ты отдал его мне, и оно стало частью духовного поклонения. Также дело обстоит и с деньгами. Деньги не есть нечто духовное, но могут стать таковым, если правильно их использовать. Когда мы отдаем деньги Богу, то пусть они и вещественны, но становятся частью духовного поклонения. Вы же отдаете их Богу в жертву. Вы говорите, Бог, ты благословил меня тем, что у меня есть. И теперь я отдаю тебе. Неожиданно ваше приношение материального становится частью духовного поклонения. Если взять вещественное, будь то деньги, имущество или иное, и посвятить Богу, что у тебя этими благами? «Отдаю Господи в жертву», то небеса воспримут это как часть нашего духовного поклонения. Понимаете? Леди и джентльмены, когда мы приносим Богу часть своего дохода, что сохранили, таким образом мы жертвуем себя самих. Нет более святой жертвы для Бога, чем сам святой. Павел говорит о принесении себя в жертву живую. Мы много времени посвящаем зарабатыванию средств. Итак, когда мы жертвуем деньги, то в действительности жертвуем самих себя. Годами люди считают приношение своих кровных пустяком. Небо и деньги несовместимы. Вы это говорите, чтобы заполучить наши финансы. Но раз так, то покажу стихи, которые вас удивят. Во-первых, готов показать, что Бог ведет учет всех ваших приношений, внося в Него все подробности. Вы думаете, что придете на небо, и там не спросят о ваших пожертвованиях? Поразмыслим. Ведь что вы слышите от большинства церковных знатоков? Они и слышать не хотят о деньгах. Когда вы придете на небо, то увидите учет всех своих пожертвований. Даже больше скажу: здесь стоят ангелы, которые считают ваши пожертвования. Ну и чем докажете? Готов привести довод. Помните, как Иисус сидел около сокровищницы в храме? И он продолжает смотреть на пожертвования. Отдавая деньги, вы отдаете часть себя, и большего дара Богу дать не можете. А в вашем представлении пожертвования — это всего лишь деньги. Это дух мамоны, который заставляет вас думать. Деньги — это самое важное. Я проповедую о мамоне и других вещах. Вы же сидите и помышляете. Ну да, конечно, понимаю. Тут дело не во мне. Друзья, проблема в вашем сердце. Когда я начал учить о процветании несколько лет назад, на меня были такие нападки. Просто жуть. Меня искали. Человек по фамилии Доллар проповедует о долларах. Они как с цепи сорвались. Я годами доказывал, что процветание — это не только деньги. Оно больше, чем деньги. Люди этого мира дают ему такое же определение. Мирские люди, не спасенные, говорят, «Мы знаем, что процветание — это не только деньги». Поэтому пришлось потратить время. Сначала в тебя летят камни, когда приходится прокладывать путь. Но в конце концов, все нормализовалось. Я покажу вам из Неемии, простите, из книги числа 7. Покажу вам первый бланк счета и то, что мы дадим отчет Господу, прежде чем увидимся с Ним. Числа, глава 7. Если открыли, то прочитаем стих 10. С 10 стиха. «И принесли начальники жертвы освящения жертвенника в день помазания его, и представили начальники приношения свое перед жертвенник. И сказал Господь Моисею, «По одному начальнику в день пусть приносят приношение свое для освящения жертвенника». В первый день принес приношение свое на Асон сына Минадаов, от колена Иудина. Приношение его было одно серебряное блюдо, Весом в 130 сиклей Одна серебряная чаша в 70 сиклей По стиклю священному. наполненная пшеничной мукой, смешанной с елеем, приношение хлебное. Одна золотая кадильница в 10 сиклей, наполненная курением. Один телец, один овен, один однолетний агнец, во все всесожжение. Один козел в жертву за грех, и в жертву мирную два вола, пять овнов, пять козлов, пять однолетних аганцев. Вот приношение на Асона, сына Аминадаова. Как все досконально, а? Далее продолжается описание остальных даров. Дамы и господа, весь этот подробный бланк счета, дан нам для чтения. Бог тщательно изучил отчеты тех правителей. Если так было в Ветхом Завете, то что же скажем о Новом Завете? 12 глава Евангелия от Марка. Стих 41.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 Подозвав учеников Своих, Иисус сказал им, «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех, клавших в сокровищницу». Каким образом? Ибо все клали от избытка Своего, а она от скудости Своей положила все, что имела, все, на что жила». Итак, Иисус говорил о том, что положившие больше всех жертвовали из того, что у них осталось, а не о том, сколько они отдали».